Так, сейчас, сейчас, сейчас, погоди, надо вот этих двух ребят сфотографировать. СО2 и Вота. А меня не хочешь сфотографировать? Все же очень хорошо. Что ты там творишь, танцор? Танцуй. Во-то. Все. Показания сохранены в галерее. И будут переданы после нашей супер-пупер-миссии. После нашей смерти. Ну, может быть и так. В общем, мы продолжаем налет на федеральное хранилище. А я продолжаю фигачить зеленый сок. Прежде чем мы сможем на него налететь, нам осталось добыть код от хранилища. А добывать мы его будем компроматом на менеджера банка и заставим этого менеджера сообщить нам код вот подожди, так вот. подожди каким каким матом компромат компромат о красив <с <с тачка звоночек все звоночки есть да него гоним гоним Пафосный прыжок, я так полагаю. Отлично. Это самый бессмысленный пафосный прыжок. Так. Вот она чё. Михалыч, дави их. Здрасте. Стоять. Еще один. Ты его ушатал. Пяткой да. в нос, пятка в нос. Все. все. Пятка в нос. Точно, все. Погнали. О, блин, тут какой-то классный вертик, смотри, рядом стоит. Красивый а, ну, это такой. Это обычный, не, это обычно. Но он красивый. О, так. тут кто-то бегает на крыше. Что за нафиг? Это что-то, я не знаю. Я не понял, что это за прикол. Че они там забыли? Работают? Причем так яро бегают. Ой, жесть. Так. Я надеюсь, нам в центр города надо. Я тоже по думаю. Мере, я Поэтому летим. Да. О! Парковочка Слушай, нам нужна. Как-то мы странно немного скрылись. Стран. Какой-то, наверное, скрипт. Все, по чесноку. Чуть-чуть не долетаю. о о, -о, -о, -о, -о. Наберитесь до парковки, так мы подъехали. О, есть. Вот, все, теперь добрались до парковки. Сканер теперь включаем. Да, чуть, да, я... да. Уже что-то автоматом пошло. Отлично. Так, давайте. С... О, тут какой-то человек сидит в тачке. По любасу, это эта машина. Тебе надо чуть да, да, да, да, да. Чуть я в другое вижу. место. Так. Нет, чуть, я не могу назад. его. Во-во-во-во-во-во, отлично. Походу, так. это этот гонщик Вадиля. Да? Эта цель получена. Так. -а -а. Манагер. взлечу. Так, у нас есть возможность обнаружиться, да? Да. Ну, слушай. У меня есть идея, как не обнаружиться. Взлететь максимально высоко? В небеса? Ну... Там, типа ничего больше не надо делать просто а что, типа, лететь своей? просто летим следим можешь посмотреть на него даже он там летит приближение дикая. дико и артеры Поворот направо, скрылся за деревом и домом каким-то непонятным небоскребом. Ну он сейчас выехает. Тик. Опять спрятался. Слишком далеко уходит. Мы Тихо, теряем мэров. цель. Все, все, все, все. Где? Впереди вот вон. Тан, вижу, вижу, быть, я нашел там. его. Такое ощущение, что я играю машинкой на магнитике. Ну да, есть, кстати, такое. О, уровень повышен. У меня 294 уровень. Можешь меня поздравить. Туфф, Авария. Поздравляю. Авария? Да он что-то врезается во всех. Ну дурачок. что с него возьмешь? Поворот есть, налево. В гору пошел походу, да? следите за менеджером, но при этом не дайте ему себя обнаружить. Жестко. Опять под мост. ж он такой? Mm, ну, Подмостовый. Под мостом. под мостом гонять. Не под мостом. Поворот налево. Он чё, в мой ночной клуб, что ли, едет? Я не пробую. Ох, ты чё, чё он делает? А-да как назвать это? Ого-го. Фига себе. Спрятался, да? Так, ладно, я с камеры ухожу. Мы садимся, да, потихоньку? да-да-да-да-да. Ну, ты что на крышу хочешь? Я думаю, куда бы присесть, чтобы потом сразу взлететь. Но судя по всему, тут кроме как на перекресток больше никак не сядешь. Найдите менеджера и его секретатку. Так подожди, да я выровняюсь. Ты что хочешь сломать это все? Так. О, отлично. На выход! Погнали. Так, пестики убираем. Это наоборот <связан> зо. <связан> Ладно, так, а вот и тачка. Так, это тачка. А где вход? Явно не здесь. А где вход в этот отель? А может там, где он входил, нет? А где он входил? Там же, где тачка. Там, где там, тачка. Вход? Но я сомневаюсь, что-то. Ладно. Будем друг за другом бегать. Yeah. Стой! Ты кто? Ты кто? И вот у него спросил лучше, кто он? Ты... Он упал. <пух> <пух> <пух> <пух> тут слишком высоко падает, Ну ладно. Эй, так. я тоже упал. Бывает. Меня не получилось туда за... запрыгнуть. Так, а тут у нас что? Тут у нас тоже все закрыто. Слушай, видимо, там, там и надо. Хо, интересно. Мы такие обычные люди. Нет, не пускают, слушай. Можешь сесть на машину его? О, подожди, есть идея, кстати. Ну, на машину его садиться не надо, спалит. Какая идея? Есть некоторая идея. Упасть еще ниже. Это ж, типа, большой отель. Но... Где-то здесь получится зайти... В соседнем месте вход, чтобы попасть в другое здание? Ну, типа того. Там же через мост э -э, в отель можно попасть, по идее. Да, как-то вот здесь. Только вот как? Это вопрос другой. Так. Ну, тут что-то как-то не работает ты а может нам нужно этот режим камеры, нет на это я что-то сомневаюсь я... тут нужно же смотреть отель ну да что на вертолете или как будто мы зря с вертолета спустились да походу сюда придется на мостик его ставить ну давай сейчас попробуем чем это обернется, интересно? Оп, паникой. Так ты сел? Да, да, да. Отлично. Так. Я, наверное... Не, не, не, дальше он. Еще, а. еще, еще, еще, еще. Вниз вниз, вот вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз. Погоди, надо правильно приземлиться. А то мы сейчас приземлимся. чуть чуть чу назад чуть-чуть, назад. Что ты творишь? Я вот вылез, все. Так. Слушай, реально, все, мы попали на место. Ооо, манагер, манагер, где ты? Хороший вопрос. Да хватит тут фоткаться, блин. М. С бутылочки. Садись на нее, че. Странно, что тут охраны как таковой нету. Типа, всем на все насрать. Менегер, как он выглядит? Я сейчас попробую наверх забраться. А хрен его знает. Нужно же еще балкона осмотреть. Так, я здесь тоже. Опа. О, что такое? Съемок менеджера надо сделать. А ты его нашел? Нет. Возле Скажи, тебя нарисован. А, вон возле тебя. Я Дожди. Понял. Дожди мне дадут так щелкнуть. Ой, щелкнуть блин. А он что получается? Наверху на бассейне? Фу, на балконе около бассейна. Щепну. И что, как отправился Санти? Да как куда? Не разрешают. А, сделайте компрометирующий снимок с менеджером. Ну-ка, сейчас я повыше поднимусь. А а где он? А, на последнем этаже у тебя там. Сейчас я параллельно встану. Параллель, не параллель. О, во-во, стой, стой, а, стой, стой. Вот стой. это? Да, это, это. Ну давай. Что-то мне не захотелось с, с друг... О, во-во-во, прям. Прям как надо. Давай, давай. И чё? И чё? И че, сколько конечно, фоток? пор подойти. Просто в наглую сфоткать. Не, может, в натуре оттуда надо фоткать, ребята, но это, улыбочка. конечно, бред. Не знаю, у меня показывает, что как бы нет. А, а -а -а, да. Подожди, есть небольшая идея. Вопрос только в том, дожди, давай, я сейчас, и... я сейчас, я, я щас приду, я сейчас приду, я сейчас может, я главный герой, я должен сфоткать поблизости. С другого балкона О, не Господи, катить. что они тут творят? Ну-ка. Слушай, наверное, ты действительно должен фоткать, мне просто Притык, не просто как дурачок. Я тут мне яблоки фотографирую. А ты где? Иди сюда, поближе прямо. О, тут мужик под мыхи нюхает. Прям иди ко мне сюда. Здесь вид такой охрененный. Прям через них проходи. Им вообще насрать. О, oh, baby, hey. Мы потанцуем с тобой. Ммм, да. детка, ты вся горишь. это За Занюхун. И рядом вот этот вот стоит. Это просто вот как... Ну-ка такой вариант, сохранить в галерею. Да нет. Но а что надо сделать? Вариант. Не, ну попробуй такой вариант, когда они обнимаются или что-то такое. То есть нужно компрометирующий какой-то снимок сделать. Ну да. То есть, погоди чуть-чуть, сейчас они начнут веселиться, и сфоткаешь. О, попробую с фоткой. Не прокатило. Что, не зашло? Так, обнимка. Не прокатила. Не, знаешь, я пойду тогда вообще в наглую, чуваки. <с улыбаться будем. Вас снимает скрытая, ни хрена не скрытая камера. Вот так, хоба. Да вообще по барабану. У нас просто камера старая. Ага. О. Ну-ка. О! Отлично, все. Ого. Именно в этой позе, когда они в обнимку стояли. Ого, и походу только спереди. Засанта, это тебе конец. Покиньте сектор. Пошли покидать сектор. Чувак, тебе конец. Это все сказал. Фига себе, тут вино просто в воздухе висит. Ну а чё бы не Я второй раз, чувак. как который тренируется, толкаю. Жёстко. Это этот он подмыхи тут нюхал. Вот мы его потолкали пару раз. Так, вы не против, я поплаваю, все, нормас. Фигаси, водичка прозрачная. Ну да. Тихо, пошли отсюда. <связь> <связь> так, ну погнали. Давай, на бутылку садись. О, меня сфоткали. Я звезда. Я звезда. О, суперстар, да? Что, даже разбираться со мной не я его толкнул Нормас, можем... вот эту фоткой, Фоткай вот эту хрень Все, Взлет разрешен Валим, фотки сделаны О, смотри, какая красивая Ночная Колесо обозрения Оу oh, кот yeah. от хранилища получен!